Здравствуйте, Анатолий Александрович. Да, прям... Здравствуйте, здравствуйте, Луиза. Здравствуйте. Даже не верится. Мне такое <свят> прям приятно, волнительно. Я так никогда, наверное, не нервничала. Так, <свят> так вот, я, я, очень... я смотрю, я немножко уже послушал э, ваше вступление. Вижу, как вы волнуетесь. Пожалуйста, расслабьтесь, успокойтесь. <свят> я стараюсь. <свят> я стараюсь. Все просто. Сейчас можно встретиться с кем угодно, где угодно. Мир так с таким стал маленьким, земной шар вообще стал вот такой вот. Все встречаются регулярно. Ну что, Луиза, я услышал тему, я знаю тему, да, вы ее озвучили и правильно. Ведь нужно всегда говорить о том, что тебя интересует. И тогда действительно получаются самые лучшие книги, самые лучшие интервью самые лучшие посты когда ты говоришь о том что тебе близко и очень важно поэтому тема воспитания сыновей она конечно серьезная тема особенно для женщины тема зачастую непонятная девочек как-то еще можно может понять мама а вот с мальчиками это труднее Многие женщины даже боятся иметь деть, это, мальчиков. Ну, пусть девочка лучше родится. У вас как было? Вы-то ждали мальчиков? Если честно, да. Я прям с детства, как себя помню, мечтала о мальчиках. Прям о двух мальчиках. У меня не было брата, может, из-за этого. Я всегда мечтала о брате. И вот Сюша мне дал двоих сыновей. И, ну. так скажу, предусловие, чтобы, сразу так скажем, после особенно вашей книги, на самом деле, у меня до прочтения вашей книги у меня чуть-чуть сложности были в воспитании сына старшего. Ему уже 11 лет, но скоро уже 12. Даже в таком возрасте мне пришлось столкнуться с какими-то моментами. Но я когда вашу книжку прочитала, мне посоветовали ну, наши как бы, партнеры, и мне намного проще стало. Уже два года у меня с каждым днем отношения меняются и меняются. Я на самом деле его перечитываю и перечитываю. Поэтому я и волнуюсь, наверное, сегодня. Вы знаете, сразу, пока не забыл, скажу, что есть уже продолжение этой книги. Называется «Пробуждение женщины». Так что если есть такая возможность ее прочитать? Обязательно. А да. есть книга в онлайн? Или да. только... Не знаю, я не знаю, надо поинтересоваться. Я обязательно я... поинтересоваться. А я же не, не издаю книги. Да, я понял, что я немного познакомился с вашей судьбой и увидел, что вы действительно довольно много прошли в этой жизни, что позволяет вам много говорить и спокойно говорить о вещах серьезных вещах, потому что вы много прошли и это всегда ну как говорится, притягивает такое общение с таким человеком, который сам много что прожил но сыновья у вас старшему сейчас говорить говорите одиннадцать, двенадцатый, а младшему семь семь и как у вас, ну, есть трудности это с ними? Или вы, в общем-то, прошли легко этот период общения с ними? Были, как я уже сказала, трудности и с учебой, и ну, совсем, наверное. Вот у меня особенно со старшим были трудности в плане того, я не могла вообще язык найти. Он и в школе там столько проблем сознавала, и на улице там, и в семье как бы. Но... В какой-то момент я долго искала, на самом деле, вопрос ответов на те вопросы, которые меня мучили, потому что я их воспитываю одна. У меня нету как ни брата, ни отца, который меня поддерживает в воспитании. Ну, ни их отца, да. И в какой-то, ну, я повторюсь, я в книге нашла ответы, на самом деле. После определенных ваших советов, так скажем, я именно вот в жизни их очень зачастую, там, как бы, так скажем, использую. Не знаю, мне уже язык словарно И мне намного проще стало. Сегодня у меня очень такие хорошие отношения с детьми. И я могу так сказать, они мне очень часто повторяют. «Мам, сиди, ты же у нас единственная женщина в семье». Это очень часто я вот слышу. И это Супер. на самом деле прекрасно. Да. Эта фраза, вот, которую вы сказали, что мама, сиди, ты у нас единственная женщина в жизни, в семье, это здорово. Это, это вот как раз ключ к тому, к чему стремятся многие женщины. Ключ к тому, чтобы найти общий язык со своими сыновьями. Это стать женщиной. То есть, когда в доме э, живет женщина, не мамочка. Мамочка есть, но она в меньшей степени правильна. А именно вот женщина. То в этом случае сыновья обязательно, обязательно становятся э, мужчинами. И они уже раз так говорят, то это уже высокая степень мужчины. Значит, вы хорошо прочитали эту книгу, раз это реализовали в жизни. Действительно, все очень просто. Все очень просто. Ведь мужчинами становятся, если женщинами рождаются, то мужчинами становятся. И вот это становление мужчины, оно всегда идет рядом с женщиной. Не с отцом даже. От отца он получает навыки, какие-то там качества, дорабатывает, дошлифовывает себя. То есть какие-то умения и прочее. А вот именно стать мужчиной, это глубинно стать мужчиной, Мальчик может именно рядом с женщиной. И, и если мама женщина, то вообще вопросов нет. Нет и трудного возраста, нет никаких проблем. Мужчина очень быстро взрослеет, выходит в жизнь уже мужчиной, и дальше он делает мало ошибок. И я думаю, вы идя таким путем, вы же идете таким путем, вы увидите результат, хороший результат вашей жизни, от ваших сыновей раз вы воспитываете их на своем женском состоянии. Я правильно понял? Правильно расшифровал ваши? Вот да. Эти... Да. На самом деле у меня в воспитании не очень часто, как я начала по вашим советам воспитывать детей, и мне многие так, мои же там родные и близкие говорили, ой, там неправильно так, ой, там нельзя так. У меня бывает такое, что вот ребенок мы вот поели, он может встать и помыть посуду. И мне все говорили, делали замечания. Зачем? Это же там девчачья работа. Зачем э, вот, и разрешать ему? Я говорю, ну, и когда у него спрашивали, вот я тебя там заставляю, может, может ты не хочешь. Он говорит, мам, мне хочется тебе делать приятное. Вот я утром просыпаюсь, я могу проснуться а от запаха. У меня очень рано ребенок, ну, старший, младший. Оба сыновья встают рано. Я сама вроде бы не поздно встаю, но они бывают иной. Раньше меня встаю даже 5 часов в 6 утра. Я могу проснуться, запах яичницы там, да, и там э, дети вот ждут вот, какого-то шороха, э, что я вот проснулась, и они могут постучать маме, доброе утро, идем завтракать. И это очень приятно на самом деле, и как бы я могу пока призничать, так скажем. Послушайте, вы меня просто радуете, очень сильно радуете, потому что редко я встречаю женщин, которые вот так живут со своими сыновьями. К сожалению, редко. И, ну, возможно, потому что ко мне обращаются в с проблемами, Но я думаю, что вообще в жизни мало таких семей, где мальчики именно так относятся к матери, как к женщине. Милые женщины, вот те, кто нас видит, слышит, пожалуйста, обратите внимание, это главный ключ к воспитанию мужчин. Дома быть максимально проявленной женщиной. Даже, как вот Лев сказал, даже можно немножко покапризничать. Это мальчики воспримут правильно. Они еще больше проникнутся уважением к женщине, именно к женскому состоянию. И вот вы сказали еще такой момент, что многие делают замечание что девчачья работа составляете их делать девчачью работу вот здесь тоже глубочайшее заблуждение вообще мальчик ну, должен уметь делать все по дому мыть э, по, это, убирать по квартиру мыть пол мыть посуду выносить мусор и так далее и так далее и так далее. чуть подрастает там и что все электрические приборы на нем там и так далее то есть все все что в доме можно и нужно делать руками это должны делать э, сыновья вот тогда это будут настоящие мужчины и ничего зазорного в этом нет я вот, мне 70 лет нет проблем я могу помыть пол я могу помыть посуду то есть это это нормальное явление то есть это для мужчин это не унижает мужчину это делает его, наоборот, более мужчиной, более проявленный мужчиной. Так что я поддерживаю. Я вообще рада вас. Луиза. Я, думал, я когда мы назначали эфир, я думал, у вас вы эту грань не реализовали в своей жизни. Но вы реализовали. Супер! Это замечательный результат. И я хочу, чтобы вот наш эфир потом, я попрошу, когда вы сохраните чтобы мы тоже у себя его э, на своем аккаунте разместили, в своем Ютубе, может быть, с тем, чтобы посмотрели, мамы, как можно больше вот этот замечательный опыт. А как вы к этому пришли? вот Как, э, как вы вот это... Ну, книгу прочитала. А как это реализовать в жизни? Скажите. А, ну, у меня на самом деле, как вы уже сказали, там сложные, ну, я столкнулась с многими сложными моментами в жизни. И э, там... Много было взлетов и падений. И один из таких моментов был три года назад, когда я потеряла все. Ну, вроде бы имела вчера там и зарплату хорошую, и машины, и квартиры, а тут, бах, ничего нету. И я учтилась вообще в другом, чужом городе. В тот момент мне на самом деле с детьми было, с воспитанием очень сложно. Я тогда и пришла в мастер-кит, Uh, ну, я, я я знаю вы в курсе я именно оттуда узнала о книжке. Uh, и uh, тот момент мне на самом деле было сложно. Мне приходилось выходить на несколько работ uh, вплоть до техничек. я работала и техничкой там, и другими моментами. И я, когда приходилось работы уставшая uh, бывали там моменты мне, ну, я видела этот бардак дома то что, что дети между собой там уже как бы устроили. И я говорила, ну там, ну, мне, ну я искренне на самом деле плакала. Я говорила, мне так сложно, а вы меня не поддерживаете. Ну, многие говорят, нельзя показывать слезы матери, там, мужчинам. Но я на самом деле все делала искренне. И потом, после я еще прочитала книжку, как раз я тогда уже столкнулась с этой книжкой. И э, я все больше начала показывать детям, что нужно обо мне заботиться. Что мне тоже трудно, когда они меня поддержат, я им говорю, как же мне хорошо, вы прям вот определенную работу мою, вы забрали, ну, как бы, сделали сами. И мне сейчас так спокойно, я могу отдохнуть, вместо того, чтобы убираться. И я начала понимать, что дети с каждым днем все больше и больше начали это делать. Я вот просыпаюсь, у меня, у меня аллергия на пыль. Я просыпаюсь, у меня я просыпалась иной от шороха, как мой сын убирает там, пыль. Я, я говорю, а что ты делаешь с ну, типа, сыном? Ну, я по имени, я не сыночек, там, я так тоже не обращаюсь к сыновям, кстати. И я говорю, что ты делаешь с Шамиль? У меня старшего зовут Шамиль младшего Сулейман. Он говорит, мама, я убираю пыль, у тебя же на нее аллергия. Вот он просыпается в 5 или в 6 утра а, и протирает пыль, чтобы у меня не было никакой сыпы там, аллергии. И это было очень приятно. Просто я начала проявлять, наверное, как бы я показывала, что мне трудно. Я показывала, что мне нужна их поддержка. Неважно, вот сегодня какую-то поддержку можешь дать, но ну, я так и говорю детям. Сегодня какую-то можешь дать поддержку, дай. Но ну, если прям не хочется, не надо заставлять себя. Делай это от души. И они с каждым днем все больше и больше. Я сегодня готовилась к эфиру, кстати, мой стол готовили они. Мама, ты иди там готовься, настраивайтесь, а мы здесь все сделаем. Они знают, какой должен быть стол. и ходят там с книжкой, мам, с этим автором, я говорю, да, и такие сами радуются. И, кстати, я замечаю, что с каждым днем вот я куплю что-то для себя, они радуются. Вот, если раньше они радовались, когда я им покупала, сегодня они радуются, когда я себе покупаю. Вот, на самом деле это вот... Приятно. Вот я куплю себе телефон, они прям ходят, радуются, мам, так классно, у тебя есть телефон. Хотя мои дети не пользуются телефоном. Многие могут, конечно, поспорить, там, нужно давать это, изучать. И, ну, я посчитала пока нужным, там, всему свое время. Они у меня учатся онлайн, они, по сути, умеют с этим как бы обращаться, но игр там всего нету, читают много. И опять, я даю слушать разных вот там ломоносов это их один из любимых авторов там, они слушать государство пушкина там как они добивались ну, как они шли к своим целям как вообще вот стали там кем-то знаете я прошу передать благодарность шанилю сулейману за то что они такие классные ребята за то что так ценят, понимают, ценят свою маму как женщину и помогают ей. Это замечательные ребята. Я думаю, их ждет большое будущее. Благодаря тому, что они с детства воспитываются как настоящие мужчины. Передайте им мою благодарность. Дядя, спасибо большое. И вы знаете, вот, уважаемые зрители, смотрите, на самом деле это все просто. На самом деле просто. Женщине нужно показать Свои, свои трудности, свои слабости, быть честной, откровенной mm -hmm. с детьми, не надевать какую-то маску, там строгой мамы, там или, или чего-то там такое весь успешной мамы, когда дома, когда у нее на душе кошки скребут, когда у нее там много проблем, она делает из себя успешную, э, делает вид успешный, чтобы не дай бог дети увидели ее неуспех, ее слабости и так далее. Наоборот, это как раз приведет э, к большим проблемам, потому что дети очень тонко чувствуют обман, очень тонко чувствуют ложь. И вот нужно с ними быть максимально откровенными, максимально честными. И вот на честности, на откровенности вы всегда дойдете до их сердца и всегда найдете с ними общий язык. Вот это вот Луиза как раз э, и показала все время. То есть у него много было трудностей. И в этих трудностях она не стеснялась э, показывать детям, что ей трудно, что проблемы и так далее, и так далее. И они вместе проживали это все. И вместе на этом объединялись и на этом росли. Хуже э, в тех семьях, где все благополучие, где в каждом углу там, мешок игрушек и так далее, и так далее, подарки за подарками. В этом случае с детьми очень трудно найти общий язык, потому что... Вы таким образом, уважаемые родители, потребителей воспитываете, и они будут потреблять все больше и больше, и дальше уже пошли телефоны, дальше машины, дальше квартиры, дальше там то, другое. То есть все дай, дай, дай, дай. Из таких парней уже не получится мужчин настоящий. Из таких парней, из таких мальчиков, вот таких парней не получится действительно успешного и счастливого человека. Это точно. Поэтому вот вы знаете, я приведу пример, я знаком с семьей Рыбаковых, это вот миллиардер наш, российский, разговаривал с его женой, так вот они, детям своим, никаких привилегий, что они миллиар... дети миллиардеры, у них нет привилегий, у них все обычно, все обычно. Они ничего, им не покупают больше, чем нужно. Больше, чем нужно. И они так говорят своим детям. Вы к этим миллиардам не имеете никакого отношения. Это мы заработали, мы ими распоряжаемся. Мы вам даем необходимое, и все. Хотите иметь больше, пожалуйста, у вас впереди целая жизнь, вы заработаете. Вот это подход. А многие родители ломают судьбу своих детей тем, что с детства тянут все жилы с тем чтобы обеспечить все их потребности копят на их квартиры там на машины и прочее почитайте э, мои книги там столько примеров как вот такой сейчас вспомнился пример женщина так тянулась э, по, сыну, как-то сделать подарки разные все больше и больше и больше он захотел машину и не просто машину бмв и она тянулась и мужем втянула в этот процесс в конце концов купили они в кредит эту машину, и что вы думаете? Буквально через месяц он вместе с друзьями разбивается на этой машине на смерть. И матери урок на всю жизнь. Она еще несколько лет будет платить кредит за то, что она сделала своими руками. Понимаете? Это трагедия. Но на этих трагедиях надо учиться, а не повторять их. А многие продолжают, продолжают повторять. Поэтому вы, вы замечательную тему выбрали, а главное, у вас замечательный пример дальнейшего такого примера вот уже пройденного пути и дальнейшего пути со своими мужчинами. У вас в доме мужчины. Это супер. Я рад. Я очень рад нашему общению. А, ну вот еще и такой момент. Я очень часто говорю детям, ну вот я слышу от других, да, мне пишут очень часто, вот я живу ради детей, я делаю все ради детей. И а, у меня был такой момент, а, мне сын говорит, мама, вот сосед, говорит, мой друг говорит, типа его мама всегда говорит, говорит ему, я живу ради тебя, а ты живешь ради нас, говорит. Я так посмотрела, я говорю, нет, я живу ради себя. Я говорю, вы будете жить свою жизнь ради себя, говорю, а я живу ради себя. Я говорю, если я иду к цели купить квартиру, я говорю, его покупаю для себя. Вы вырастите, купите для себя сами. Я говорю, у меня нет цели, говорю, вам приобретать квартиры, машины. Я говорю, вы вырастите, купите мне машину, говорю. У вот, вот, на языке я, вот, у меня младший сын вот, прям стремится стать президентом. Да наверное сейчас многие вас его заранее. ну и э, я вижу вот его не просто цель я не знаю к чему это приведет конечно я не могу сегодня сказать то вот он станет президентом или не станет но на самом деле он изучает языки он читает и я ему него спрашиваю когда почему для чего ты это читаешь он говорит я же будущий президент и я должен знать все он общается, допустим, вот здоровается, общается на улице там, с какими-то работниками, да, там, ну, техничками, ну, полборком, да, там все, вот не важно, охрана. Его прям вот у нас даже, у вот наша охрана, я живу в Турции, его прям по имени знают. Они вот его любят, знают по имени, они здороваются с ним. И я говорю, почему так? Ну, я я всегда подхожу и здороваюсь. Я говорю, интересуюсь, как они. И он говорит, любой президент должен интересоваться. Я не знаю, откуда это все, я никогда ему не рассказывала. Я, наоборот, его забрала от новостей, потому что он у меня, бывало, сидел, слушал новости. Я говорю, не надо это тебе слушать. Он говорит, вот если бы президент этого слушал, вот этого не произошло бы. Но я, опять же, считаю, что здесь что сыграло, то, что я ему всегда говорила, ну, если ты кем-то хочешь стать, Нужно идти изначально прям вот все изучать, прям с корней. Хочешь ну, читать, изучай алфавит. Вот он у меня за один день алфавит выучил, за три дня читать научилась по слогам. Там вот, Супер. А, Луиза, вы знаете, вы сейчас вот в, этом короткой, в этой короткой зарисовке столько замечательных вещей сказали, на которые я хотел бы особо обратить внимание. Во-первых, Уважаемые родители, вот вы слушаете нашу беседу, пожалуйста. Это не просто беседа, это беседа очень важная. Очень важная, потому что э, сыновья есть ну, в, как минимум в половине семи. И их зачастую воспитывают неправильно. Как раз именно на сыновьях отыгрывается все родительское, и сыновей, как правило, не получается э, толком. Так вот, когда вы детям говорите, неважно сыновьям и дочерям говорите, что я живу для вас, я все делаю для вас, вы таким образом на них накладываете бремя ответственности. Вы их загружаете, вы их детские плечи и души, вы их загружаете этой ответственностью. Вы думаете, вы делаете благо? Нет. Они от этих ваших слов, они черствеют. Они перестают на это потом реагировать. И потом, мало того, они потом... Начинает плохо относиться к тем родителям, которые постоянно им говорили, что они все делали для вас, для нас. Значит, они должны тогда, дети должны, что-то им чем-то обязаны быть. А эта обязанность давит. эта обязанность настраивает против родителей. Они начинают плохо к ним относиться. Прекратите что-то делать и говорить, что вы делаете что-то для детей. Правильно, вот вы делаете для себя. И когда вы увидите, когда вы будете делать для себя, дети увидят этот процесс, они тоже будут учиться делать для себя и будут расти на этом. И Они всегда будут расти на этом. И поверьте, из них не выйдут э, черствые. Наоборот, когда вы что-то делаете для детей, и говорите об этом, вы воспитываете потребителей, которые точно будут плохо относиться к вам и к людям в том числе а вот теперь по поводу э, по поводу вашего сына что он хочет стать президентом это э, Сулейма, это очень это классная мысль и вы знаете вот э, я бы э, не запрещал ему смотреть новости но но чтобы это, ну, в какой-то, допустим, вот выдели например, часть в день ты можешь смотреть новости. Но не просто смотреть. А ты в каждой новости посмотри, как бы поступил ты, чтобы эта новость стала более лучшей стала более качественной. Что бы ты сделал, как бы ты поступил, будучи на всех уровнях, то есть вот эту ситуацию как бы прокрутив себя и пойми, займи определенную позицию. И на этом он очень быстро будет расти, развиваться. Потому что развитие, на самом деле, это не набор знаний. Не набор знаний, а набор навыков. Так вот, когда он будет новости не просто смотреть, набирать знания, а будет вникать туда и э, находить какие-то важные решения, э, свои решения, пусть они будут детские, неважно, пусть они будут мечтательные, неважно. Важно, что он вкладывает свое творчество свое развитие в этот процесс вот это вот очень важный момент поэтому час в день пусть смотрит новости и тренируется на этом из него действительно получится супер э, супер политик вы знаете Луиза, вот, э, я немного <смех> вижу некоторые вещи и будущее тоже э, могу сказать что действительно здесь открывается большая дорога пожалуйста пусть тренируется будем вот. справляться Видите, есть благо то, что я с вами пообщалась, потому что на самом деле он, когда слушал, говорил, мама, я бы так не сделал бы, я бы так не сделал. Я просто испугалась не... в какой-то момент. Да. Нет, слово не просто «я бы так не сделал», а, ты, а вы им говорите «а как бы ты сделал?» угу. Вот найди решение. Это самое лучшее воспитание, когда в детях пробуждается творчество. А ты найди решение, как бы ты сделал. В этой ситуации, в той ситуации. И вот ты покажи нам, расскажи, вот мы сели семьей ты расскажи, как бы ты поступил в этой ситуации. Что бы ты сделал так, чтобы было лучше. Вот это вот очень важный момент, важный воспитательный момент. Прекрасно, спасибо вам большое за этот совет. И я выкладывала опросник, и были такие вопросы, ну, мы на многие вопросы уже ответили по ходу, и были такие вопросы, да сейчас вот я вижу, задают, как отучить ребенка от телефона, особенности сыновей. У нас, говорит, они истерят. Вот можно ли ругаться с ними, там, накричать на них? Ну, я думаю, как бы где-то мы уже косвенно затронули эту тему, но хотелось бы прям открыто еще. Вот, как отучить вообще ребенка от телефона? И вообще можно ли на сыновей ну, орать, ругаться, бить их там? Ну, я отвечу, конечно. А, но, а вы делились уже со своей аудиторией, как вы поступаете? Ну, я уже услышал, телефона у них нет. 11 лет парня, у него телефона нет. Правильно? Да. да. Как, он, как он на это реагирует? А, знаете, у меня вначале были такие моменты, когда у них были телефоны так как в школу они хотели, там ну, фонарик, там ну, такой простенький телефоник. А потом я, я вижу, что смысла от этого телефона нету. Я просто забрала, сказала, раз ты мне... Ну, были моменты, он мне не отвечал на звонок. А я забрала телефон, он говорил, вот мама, а у других есть телефон, вот у него есть iPhone. Я ему говорю, и чем он отличается от тебя? Вот тот ребенок, у которого есть телефон. Чем ты хуже а, него? И, или как-то ты не можешь там сделать то, что он может. И потом я говорю, у меня нету телефона, ну, возможностей дать тебе телефон, купить iPhone, У ну, меня не было на самом деле на тот момент. И потом я говорила, хочешь телефон, вырастешь, заработаешь, сам купишь. Любой телефон, вот когда придет то время, когда тебе необходим будет этот телефон, пожалуйста, я тебе его дарить не обещаю, ну, у тебя будет возможность заработать самому на этот телефон. Мне у меня как-то вот проще было, э, с, я сказала, ну, я не хочу, чтобы у вас были телефоны, все, они у меня не испорили. Поэтому я многим, когда они говорят, у нас ребенок истерит, я не знаю, у меня не истерили просто. Поэтому. знаете, вот э, здесь немножко остановимся. Э, у меня тоже с, э, с сыном была такая история, я ему тоже сказал, говорю, хочешь телефон Заработай». А Он где-то в восьмом классе что ли был учился до восьмого класса у него не было телефона. И ничего, знаете, прекрасный парень вырос и все, и не пьет, и не курит, и вообще по жизни все хорошо. Так вот, он это, он пошел заработал, заработал и говорит, отец, я Заработал и купил себе телефон. Я говорю, ну, молодец, заработал. А какой ты купил телефон? Покажи. Он он самый крутой купил телефон. Я говорю, ну, а ты уверен, что тебе нужен именно такой телефон? Ну, да, это же ну, все. Там, как он говорит, крутяк там. Я говорю, ты знаешь, вообще все должно соизмеряться. Ты еще вообще-то не дорос до этого телефона ты еще ты выложил все ты, ну да ты сумел купить молодец но а может быть стоило бы что-то еще может быть что-то из одежды себе там прочее то есть как-то все мудрее подойти и что вы думаете его вечером встретили э, ребята и отобрали этот телефон, то есть его научили он уже понял что все должно соизмеряться действительно состоянием со временем с возрастом и так далее а не то, что вот это, покрасоваться. А теперь по поводу э, кричать на детей. Вот вы говорите, что у вас таких, э, они не истерят, и это э, действительно довольно редкое явление сейчас, к сожалению, чтобы дети не истерили. Чаще всего истерят. Почему? Главная причина, главная причина в том, что родители говорят «нет», а потом дети, они вот так вот ходят зигзагом, ходят, ходят, ходят, кругами ходят, ходят, ходят. И в конце концов укатывают маму или папу, кто слабее, а то и обоих по очереди, на «да». То есть вместо «нет» появляется «да». Как только появилось «да», все, друзья, вы считаете, уже на пути в тупик. Если вы сказали «нет», надо держать это слово. Обязательно держать это слово. Обязательно. И вот, скорее всего, Луиза подтвердит, что именно так. То есть сказал, нет, все, ну нет, все. И вопрос закрыт. И подальше уже идите. Раз, два, три вы. Вот даже когда вы уже запустили процесс, когда вы уже много раз им подавали послабинку, постарайтесь, вот с сегодняшнего дня ваше каждое нет должно выдерживаться полностью полностью вот сказали допустим час, там, час на общение с компьютером все никаких час 05 никаких час 20 час и все никаких разговоров там вот да вот оста... вот чуть-чуть оста... вот, да, вот никаких все Успевай за час сделать все что ты хотел ну и тогда к примеру и так далее то есть все должно быть ваше слово должно быть весомым. И особенно важно, это, конечно, азбука, но, тем не менее, многие родители эту азбуку забывают. Мать говорит одно, отец говорит другое. Мать одно, отец другое. То есть, и в результате получается, или сегодня говорят одно, завтра другое. На этом не воспитаете. Вот отсюда истерики, отсюда лживость, отсюда манипуляции, отсюда дальнейшие все проблемы. Вот, вы у вас же действительно, вы... Сказали, и все. У вас так и, так и повелось, правильно? Да, если я сказала нет, то все. У меня даже ребенок бывает, там скажет, нам, там, Филимон или там Шамиль, ты хочешь кушать? Он скажет нет. Если я, может, ты хочешь, и он мне может сказать, мам, я же сказал нет. Вот и все, на этом запрос, ну как бы вопрос заканчивает. У меня не бывает такой, иди поешь там, или да. там, иди сделай. Ну, все, вот сказал, нет, нет. И то же самое по поводу времени. Я даже гулять, когда их отправляю, я им говорю, вот вышел в час, допустим, в 2 часа, ну, в 14.00 ты должен быть дома. Я не знаю. у них нету ни часов, ни телефона, ничего. Но они находят время. И они в 13.00 или там в 14.00, они бывают у, у дверей. Многие удивляются, а откуда они время находят? Я говорю, это уже их проблемы, это уже не мои проблемы ну кушать. Да. да. Замечательно. Вот этот вот очень важный момент. Я, наши зрители, милые женщины, пожалуйста, бросьте вот эту привычку. Ты хочешь кушать, и давай увещевай. А вот, как, а вот, а там то, а то то. То есть не увещевайте. Сказали, вот кушать есть то-то, пожалуйста, хочешь садись. Нет, иди гуляй. И Понимаете, и еще такой момент. Вот на мелочах, на мелочах воспитывайте себя и детей, себя и детей. Например, наливаете суп, простая маленькая ситуация, но она характеризует. Наливаете суп, и в этот суп вы ложь поварешку кладете. И спрашиваешь: тебе одну поварешку? Он говорит: да. Вы, вы еще пол поварешечки кладете. А то и две. Ни в коем случае. Понимаете? Ни в коем случае. Это уже унижение. Мужчина, мальчик, он мужчина. Он, если он сказал одну, значит надо дать одну. Мало он потом возьмет Но он сказал, нельзя нарушать его слово, его желание. Его, это его границы. Ни в коем случае нельзя нарушать. Понимаете? И так во всем начало. Что одеть? Что обуть? Ничего. Замерзнет, если оделся не так. Ты, ты подумал? Ты на улице плохо. Погло, то, то, то, ты подумал? Хорошо. Ты правильно оделся? Да, подумал. Ну, хорошо. Смотри, это ответственность на тебе за твое здоровье. Заболел? Ты понял урок? Ничего не случится. Поболеет. Но поймёт, понимаете? Но это воспитывает мужчину. И это воспитывает вас. Вы не нарушаете границы мужчины. Это очень важно. Мужчина – это творец, он свободный. И у него должно быть обязательно вот это состояние свободы. Иначе у него будут проблемы в дальнейшем. Я вот думаю, вот с тем же, то что вот когда мы говорим «нет», и, или там сказали «да», ну «нет», сказали все больше не делаем и опять же у меня есть такой момент я прям с детства если я детям обещала что-то я его сделаю либо я его не обещаю ну я перед тем когда это обещание ребенку всегда думаю смогу ли я это сделать или я говорю вот если я смогу я это тебе возьму вот элементарно там на день рождения там попросил самокат я ему говорю если я смогу я сделаю нет, я уже сделаю тебе подарок такой, который я почитаю нужным. И на этом, как бы, бывает, э, заканчивается разговор, но, опять же, вот когда я говорю «обещала», и если прям вот не успела сделать, он мне говорит, «Мама, ты обещала, ты не сдержала слова». Вот, и опять же, ну, я это обязательно сделаю, или объясню, почему сегодня не сделала, но я его сделаю завтра. Также, когда он что-то обещает, вот оба сыновья, вот они мне обещали перед выходом там что-то сделать, или обещали в пять часов уже уроки доделать. Они сделают, или они придут, они уже сами начинают, мам, я, я знаю, я обещал, я вот не успел, не пришлось там повторно послушать вот лекцию, ну, я вот сейчас все сделаю. Вот, они уже ответственны за свои слова. вот как Вроде бы маленький, но... Слушайте, Валузова, такая мудрая женщина, мне просто подарок сегодня. Потому что я в основном сталкиваюсь с женщинами, которые глупости делают на ровном месте. Вот действительно, с подарками. Это же целая песня насчет подарков. И зачастую песни, заканчивающиеся большими проблемами. То, что дети требуют все больше подарков и прочее, прочее. А здесь действительно вот это очень важно сказать, если я смогу. Я это сделаю. То есть не давать четких обещаний, если вы сомневаетесь. Дети очень хорошо запоминают обещания. И они на этом воспитываются. Если вы раз нарушили обещания, второй раз к вам доверие пропадает. Mm -hmm. Самое важное это доверие у детей иметь. А если вы их э, нарушаете обещаниями, Лучше не обещайте, а вот так вот скажите. Но у женщин есть одна, одна лазейка очень хорошая. Вы можете сказать, милые мои сыновья, женщины это другие создания. Они могут обещать и не сделать. Но этим они отличаются от мужчин. А вот мужчина, он и есть. Потому и мужчина, потому что он все делает, что говорит, то делает. А женщина может себе позволить немножко там расслабиться, немножко там затянуть, и прочее. Но это женщина. Мужчина так не может поступить. То есть из этого сделать еще воспитательный такой момент. Чтобы они понимали. И с женщины, вот это важный момент, они вообще-то не требовали бы в дальнейшем э, вот такого жесткого выполнения, как они требуют себя. Это важный момент. Вот э, здесь на это обрати внимание, Луиза. Чтобы они понимали, есть мужская ответственность за слово, за дело. А у женщины вообще-то есть любовь. Ответственность у нее возникает только тогда, когда любви недостаточно. Это, как, это Ответственность – это заменитель любви у женщины. Поэтому женщина может, может как говорится, сказать, но не сделать. Но и тогда она должна объяснить. Я сегодня поступила по-женски. И тогда, вот, в общем-то, этот момент будет напряжение убрано. Это хороший совет, я обязательно возьму на заветку. Да, у вас есть такая, такая возможность, у женщины есть такая возможность с, с мальчиками общаться. Вообще, удивительный, удивительная сегодня беседа. Я думаю, наши зрители будут очень довольны потому что много практических вещей и главное живой пример живой пример ну ладно я там примеры говорю но это уже как говорится скоминус набило, что некрасов там понятно он там знает он умеет он там воспитал у него дети там все а здесь вот конкретный живой пример женщина которая реализовала все то что самое лучшее можно сказать Взяла, и в моей книге в том числе. Но я смотрю, мудрость, она издалека идет, из глубины. Из глубины у вас мудрость женская. Это супер. Вы ее не забили. Это здорово. И все ваши тяготы, все ваши проблемы, они не сбили вас с этого женского курса. Ну а скажите, вот как они относятся, ваши сыновья, к тому, чтобы в вашей жизни появился мужчина? Ну, были такие случаи, когда в моей жизни появлялись мужчины, так скажем. И знаете как? Я задавала им вопрос. Я и до сих пор задаю. Они вот как смотрят на то, что если я выйду замуж? Они всегда хорошо принимают. Ну, бывает такой вопрос, они задают, мам, тебе комфортно? А ты уверена, что ты хочешь замуж? А ты уверена, что ты хочешь именно этого человека видеть? И даже бывает, когда я дружу с мужским полом, он мне всегда говорит, вот старший сын бывает, там, говорит, мам, а ты знаешь, вот тебе он нравится как друг? Или ты делаешь просто так, просто с ним дружить, дружишь? Или там просто даже человек, друг появится, они говорят, там, мам, это друг или э, это человек, который будет там, твоим мужем? Бывают такие вопросы, это такой более личный вопрос. Но мы часто разговариваем, но они очень адекватно к этому относятся. Они говорят, ну если ты хочешь выйти замуж, мы примем. Главное тебя, чтобы не обижал. Знаете, Луиза, вот еще за ваш вот такой замечательный эфир, за то, что вы так замечательно воспитываете своих сыновей. И еще раз прошу, передайте своим Сулейману и Шамилю, передайте поклон от меня за их такое мужское поведение. Но вот в этот вопрос я задал не случайно. Я хочу вам за это, за такое ваше, вам сделать такой, ну, свой подарок, что ли. То есть разобраться поглубже в этом вопросе. Дело в том, что с сыновьями надо не просто разговаривать на эту тему, а нужно их э, учить в этом вопросе смотреть глубже. Потому что они смотрят просто там друг, или это потом да, любовник, будущий мужч... муж и так далее. То есть они слишком просто. Здесь нужно э, сказать э, им, донести то, что вы женщина, и вы по жизни просто должны... Идти по жизни с мужчиной. Да, вы мои мужчины, вы помогаете, но для женщины важно еще и рядом иметь любимого мужчину, который выполняет еще много других мужских функций, которые вы не можете выполнять. И это обязательно нужно. Это очень важно. Потому что я чувствую, вот я вот, пока вы беседовали, мы беседовали, я увидел, что сыновья все-таки немножко ставят препятствия вам. Они там фильтруют, они вам делают, задают вопросы такие. По-доброму, все хорошо, правильные вопросы. Но это за этим стоит все-таки неглубокое не понимание того, что женщине обязательно нужен мужчина. Они все-таки опасаются ограничения своей свободы, если появится мужчина. Они опасаются появления другого мужчины, потому что они сейчас эту роль играют. А им их нужно привести к пониманию того, что они мужчины в своем ключе, а вам нужен мужчина другого порядка. Они не могут эту роль исполнить. То есть они должны понимать всю глубину, и понимать, что женщине важно встречаться, важно общаться, и даже не обязательно иметь, э, с намерением иметь мужчину, а просто женщине это важно, общение с мужчиной, это вводит ее в другое состояние, это развивает, так и говорить, это развивает мою женственность, иначе я, так, я как мать и как вот я женщина для вот вас мужчин, но это не, не вся женственность у меня. У меня еще какая-то грань женственности, которая сейчас мало используется. А ее нужно тоже тренировать. Поэтому сколько я буду встречаться, с кем я буду встречаться. Давайте, милые мои, я вас люблю, уважаю. Вы никогда не будете э, э, брошены, там прочее. Вы всегда будете со мной, я всегда буду вас ценить и так далее. Но э, в мою личную жизнь старайтесь входить очень мягко и нежно. И допускайте мои личные, допускайте, чтобы мои личные какие-то вопросы я решала сама в большей степени. Не нарушайте мои границы в этом вопросе. То есть глубже идите в этот вопрос. Потому что они сейчас слишком, ну, мне кажется, прямолинейно понимают. Все намного тоньше и глубже. Вводите их в эту тонкость. Объясняйте эту тонкость что вы женщина, и вам нужны мужско-женские отношения обязательно для вашего развития. Вот эта вот такая тонкость, она поможет, то что здесь есть опасность, что они будут держать вас в таком закрытом состоянии неосознанно, а где-то и осознанно, и вам будет трудно встретить своего мужчину вам будет трудно создать семью. Имейте в виду. Вот этот важный тоже момент. Я прошу и вас, и вот женщин, которые нас смотрят, слушают и будут смотреть. В записи это будет все. Я думаю, посмотрят много этот замечательный эфир. Вот, чтобы обратили на это внимание. И очень тонко и глубоко разговаривали со своими сыновьями, если у вас еще нет рядом мужчин. Ну вот так вот. Спасибо большое за совет, я обязательно, я и переслушаю сама тоже эфир, но этот совет на самом деле для меня очень такой дорогой, ценный на самом деле, потому что э, я хотела этот вопрос сама задать, ну вы опередили меня прям огромную благодарность. У нас э, уже час, он да. на самом деле пролетел. Если сейчас мы не завершим эфир, Нет, нам придется. То, что у меня еще будут впереди вопросы, дела, прошу прощения. Очень интересный эфир, но думаю, одного часа достаточно. Пока. Мы же всегда можем встретиться снова. Посмотрим с на ряд зрителей, и пусть они пишут свои отзывы, свои вопросы, и мы с вами, я с удовольствием с вами проведу еще эфир. С удовольствием. Спасибо большое. Так что завершаем. Я благодарю вас. Благодарю еще раз Сулеймана и Шамиля. Благодарю нашу аудиторию. До свидания. Вам тоже огромная благодарность за уделенное нам время, всего драгоценного времени за вклад в нас в женщин, потому что на самом деле, все, вот, я как и говорю, сегодняшнее отношение моих детей ко мне, сыновей, это благодаря вашей книге. Я на самом деле ее очень часто советую, и мне очень часто приходит обратная связь, пишут спасибо за книгу. Я понимаю, что она на самом деле это огромный вклад ваш. Это огромный такой вклад вот наше будущее. Спасибо вот. большое. До свидания. До свидания.